Разложить так игру на несколько наверное, эпизодов получается. Это начальное начало игры, где, наверное, не разобрались в каких-то моментах. Хотя ребята говорили, что есть у Гомеля быстрые ребята, когда очень часто они играют в вертикальную передачу за спину. И на первых минутах получили эпизод, где их даже не были получать, где-то минут, наверное, 15, пока разобрались как. Вскрывать Гомель, по крайней мере, не вскрывать, а контролировать мяч, потому что Гомель переключался, все время оказывал давление, но где-то к минуту, наверное, 15-20 немножко перестроились и начало получаться, наверное, то, что хотели. После перерыва сделали небольшое, небольшое замечание, рассказали ребятам, что надо сделать, обратили внимание. В принципе, неплохо вышли. Начали, начали оказывать тоже давление, то есть контролировать мяч, заработали стандарт угловой, с которого назначили пенальти. И после забитого гола нами, наверное, опять же, может быть психология, что забили. Откатились назад и начали играть как бы на удержание. В принципе, нельзя это делать было. Надо было все равно стараться навязывать свою игру. Но после, я же говорю, как говорится, за счет того, что удержали, все-таки пропустили момент, где нарушили правила своей штрафной заработали пенальти. Ну, а в концовке, видели, было удаление, уже там как бы уже сохраняли, наверное, счет даже. Потому что моментов очень мало было.